Доброго времени уток, игроделы, с вами как всегда Арталаски, и сегодня мы поговорим о том, как и где нам рекламировать свою игру, чтобы хоть немного на ней заработать. Но сначала минутка рекламы. Любишь играть в игры? А хочешь научиться рисовать для них графику? Если ты умеешь пользоваться графическим планшетом и мечтаешь работать в геймдеве, то слушай внимательно. За 6 недель интенсивного обучения Warcraft на курсе 2D графика для игр ты научишься создавать яркую, классную, приятную графику. Начнешь с рисунка отдельных игровых элементов и плавно перейдешь к созданию сложных 2D сцен. Тренер покажет все этапы студийной разработки графики для игр, научит грамотно работать с быстрыми набросками, изометрической графикой, позицией, светом, тоном и общей стилизацией. По итогам курса ты получишь твердые навыки создания графики для игр в жанрах ранер, платформер, сити билдер и слоты. Вот, например, работы студентов курса очень даже приятная. и ты можешь научиться также. Переходи по ссылке в описании и получи доступ к бесплатному уроку. Но ну, а мы начинаем. Первый вариант, который вы, скорее всего, и так без меня знаете, это найти издателя, поэтому рассматривать его мы не будем. У нас все будет гораздо интереснее, и для начала нам нужно понять две вещи, первое, сколько вы готовы тратить на рекламу и второе, где вы будете рекламироваться. И начнем мы с самого простого варианта, такой же простой как найти издателя, но искать мы будем не издателя, а человека-маркетолога и возможно даже таргетолога и все это в одном лице, и маркетолог и издатель будут заниматься продвижением вашей игры, но немножечко разными путями, немножечко разными способами. Если у вас нет никаких средств или вы просто не хотите тратить, то... Вам лучше все-таки найти издателя, но если вы готовы тратить хотя бы около 5-10 тысяч в месяц, ну, допустим на первое время, то лучше бы вам найти маркетолога. Найти этих очень полезных людей вы можете как в специальных телеграм чатах, либо в whatsapp чатах, в вайбер чатах, где-нибудь по-любому будут чаты, в которых будут сидеть маркетологи, есть специальные чаты с такими полезными людьми и я советую вам их поискать. Также они достаточно просто находятся через различные соцсети особенно вконтакте или в инстаграме в инстаграме их просто полно но сам маркетолог не сделает вам прям вау если вы сами не приложите достаточно усилия для того чтобы вашу игру было комфортно скажем продвигать задача маркетологов и издателей привлечь как можно больше аудитории к вашей игре а вот с какой процент этой аудитории уже ее купит или скачает, зависит уже только от вашего проекта. Поэтому, чтобы это дело грамотно организовать, нам нужно несколько вещей. Во-первых, нам нужен сайт игры обычный сайт на обычном домене хотя бы на бесплатном хостинге, но доменное имя должно быть куплено, то есть оно должно быть вида моя игра .ру или там .ком не суть сайт игры уже заметно добавит веса в поисковом пространстве и найти вашу игру уже будет заметно легче. Также вам понадобится сообщество игры и это может быть либо группа ВКонтакте, либо группа в Фейсбуке, если Смотрите сами, на какую аудиторию вы больше рассчитываете ваш проект. Если иностранная аудитория, то однозначно лучше Facebook или что-то из других иностранных соцсетей. Для России и Украины вполне сойдут группы ВКонтакте. Хотя, насколько я знаю, украинцы также часто пользуются Facebook, по-моему, гораздо чаще, чем ВКонтакте. Если они прав, поправьте меня в комментариях. Но одним сайтом и сообществом, грубо говоря, одной группой мы не обойдемся. Вам предстоит активно вести аккаунты по вашей игре, хотя бы чтобы это был, например, аккаунт в Инстаграме в которой вы будете выкладывать а, посты об игре, какие-то новости с обновлениями контента, может быть скидки, так называемые бэкстейджи или моменты с разработки, скетчи, концепты, все что угодно, лишь бы там был контент, ну и желательно чтобы он был хоть немного интересно Естественно, чтобы просто так не терялся трафик, который вы заинтересуете своими постами, его нужно будет перенаправлять на страницу с вашей игрой. Это может быть либо сайт, либо Сразу, например, игра в стиме или в гугле Или где она у вас там находится Почему выгодно иметь сайт Чтобы перенаправлять на него этот трафик Потому что на сайте вы можете разместить ссылки На все платформы, на которых находится ваша игра И, как правило, если проект сделан на Unity И это не просто какая-то пятиминутная поделка То игра портирована, как правило, на несколько платформ сразу Это iOS, Android, консоли И, естественно, сам Windows и когда все это будет находиться в одном месте, это будет гораздо удобнее. Скажем так, это старая школа, но она до сих пор работает. Из новых методов, хотя уже не поворачивается язык называть их новыми, но тем не менее достаточно эффективными являются стримеры и ютуберы, которым авторы игр либо присылают ключи, чтобы они в них поиграли и сделали видео, либо проплачивают, чтобы они опять же в них поиграли, тут уже зависит от конкретного ютубера или стримера на твиче. Не стесняйтесь присылать ключи каким-то маленьким ютуберам и стримерам, у которых всего лишь 2-3 тысячи подписчиков, Правда, большинство из них так и не сделает видео по вашей игре, даже если они будут обещать это сделать Но, тем не менее, какой-то процент из них все равно сделают видео и это будет добавлять, скажем, веса в поисковом пространстве И все равно какой-то процент людей будет с этого привлекаться Ваша задача сделать так, чтобы Игра была на слуху как можно у большего количества людей и вот это как раз будет вам помогать. Также вам не помешало бы создать собственно YouTube канал, не обязательно по конкретно вашей игре, а например по вашей студии или если вы одинокий соло разработчик, то создать канал про себя в котором вы будете рассказывать про создание своих игр, показывать их наработки, показывать трейлеры, различные новости. В общем, все как в Инстаграме, только в формате видео. И не стоит обходить страной Steam, потому что там есть программа кураторов. Которую вы также можете присылать несколько сотен ключей различным а, сообществам, ютуберам и твитчерам, и опять же часть, лишь малая часть из которых сделает видео по вашей игре, но все равно это принесет вам какие-либо продажи, какой-то Эффект. И, наконец, самый интересный, но и к тому же достаточно сложный метод – это таргетированная реклама. Она есть как в Фейсбуке, так и в Инстаграме, так и в Ютубе, так и напрямую в Google Play. Я советую вам попробовать каждую из них и посмотреть, откуда будет больше идти эффект, с какой рекламы вы получите больше профита, больше установок или продаж. Таргетированная реклама на Google Play хороша тем, что Помимо того, что вы направляете потоки людей на какое-то конкретное ваше приложение или игру, так вы еще и можете смотреть и регулировать цену, каждой установке. Это не будет накруткой и какими-то нелегальными способами, нет, это будет чистой воды реклама. Зачастую как раз та реклама, которую вы видите в любой практически бесплатной игре на Google Play, когда вам предлагают скачать какую-то другую игру. Это вот как раз-таки оно. Здесь важный момент в том, чтобы эта реклама была в плюс. Впрочем, как и любая другая. Рубрика простая математика. Предположим, что стоимость установки игры для Одного человека равна 40 копеек. А стоимость рекламы равна приблизительно 1 доллар то есть 60-70 рублей, на 1000 показов. Итого у нас получается целых 0,6 копейки за один показ рекламы. А значит, чтобы окупить всего лишь одну установку, нам нужно эту рекламу показать примерно 7. Раз. Но если человек нажмет на эту рекламу, то у вас есть шанс получить сразу 1 доллар, а то и 2 доллара, что будет равно примерно 60-120 рублей. Но прости, ты живешь в России, поэтому можешь делить эту сумму сразу на 2 или 3 раза. Также не стоит забывать про платный контент, отключение рекламы, что может само по себе стоить от 30 рублей до 3000 но на самом деле, может даже и больше, никто вас не ограничивает. Вопрос, будут ли покупать. Таким образом, потратив всего лишь 40 копеек на одну установку, получив одного человека, который потенциально может принести вам от одного рубля, до тысячи. В зависимости от того, как долго он будет играть, сколько реклам посмотрит, сколько контента он у вас купит в магазине и купит ли вообще. Но, соответственно, чем больше аудитории будет у вашей игры, тысяча человек, 10, 100 или даже миллион. Все это не только увеличит ваш доход от просмотра рекламы, но и также будет вызывать у людей больше желания купить что-нибудь. Например, отключение рекламы или какой-то платный контент в виде скинов, дополнительных уровней и все в таком духе. Соответственно доходы у вас только увеличатся. Но тут есть маленький нюанс, который тем не менее крайне важен. Если ваша игра говно, реклама вам скорее всего не окупится. Конец. Также давайте быстренько пробежимся по не самым эффективным методам, но в определенных случаях они могут приносить достаточно неплохой результат. Первое. Используйте твиты также для дневника разработки. Показывайте там гифки какого-то сделанного момента игры, может какой-то готовой механики, какой-то графики, анимации, в общем, какой-то интересный момент в формате гифки. Даже просто геймплейная часть с правильно отмеченными тегами или, например, людьми и сообществами обязательно будет приносить вам новые потоки людей и фанатов примерно тем же способом стоит использовать и reddit это полностью иностранная соцсеть не самая понятная поначалу но если вы сидели где-нибудь на пикабу двачи то в принципе интерфейс примерно тот же самый и суть в принципе тоже и также пробуйте раскидывать вашу игру в паблике вконтакте посвященную играм игрострою каким-то определенным темам с которым связана ваша игра зачастую большинство пабликов имеет от стену и выложить туда пост ссылкой на вашу игру будет бесплатно и вполне легально но иногда вы можете об этом не узнать и вас просто удалят такое тоже бывает потом еще заблокируют, невозможно навсегда но всегда можно сделать новый аккаунт но на самом деле заниматься спамом не надо и уж тем более рекламировать свои игры посредством спама это Мало того, что плохой тон, так это еще и неэффективно, так что просто забудьте про это. В общем, не думайте, что чем больше вы потратите на рекламу, тем больше она вам окупится и приумножится. Делать рекламу надо грамотно, четко и желательно, чтобы этим занимались знающие люди. Поэтому, как я говорил в самом начале видео, найдите либо издателя, либо таргетолога-маркетолога, либо старайтесь максимально изучить этот вопрос самостоятельно, это тоже не самый плохой вариант. Что ж, теперь вы знаете, где и как можно рекламировать свои проекты чтобы они приносили вам доход при этом не разориться и не остаться с голой попа с вами как всегда был арталаски ставьте лайк если видео понравилось пока